Сегодня вы услышите мою историю. Возможно, после нее вы по-новому взглянете на некоторых участников вашей жизни. Я проживаю в типичном поселке городского типа, подобных которому множество раскидано на просторах СНГ. Застройка крайне типичная. Несколько старых двухэтажек, районный центр, автобусная станция, пара магазинов и дорога. Хотя. Это скорее широкая тропа, ведущая в дальнюю часть поселка, где стоит пара из избушек. В них живут моя знакомая Баба Зина и ее взрослый племянник по совместительству, местный алкоголик и буян, которого недолюбливает весь поселок. У Бабы Зины жил красивый кот с шерстью цвета черной смолы. На солнце его шкура отдавалась солнечными бликами, подобно краске новенького авто. Я много раз наблюдал за тем, как он выкапывает в палисаднике маленькую ямку, пялится в нее несколько минут в полной неподвижности. И после этого ритуала издает громкий продолжительный мяу. После чего оттуда появлялась мышь. Она вылезала из ямки, отряхивалась и пыталась убежать, но кот очень быстро ловил ее и начинал с ней играть, отпускал затем опять ловил и так до тех пор пока замученная мышь не сдавалась и кот относил ее обратно в конце концов котик закапывал ямку а на следующий день выкапывал снова и все повторялось сначала на тот момент все это показалось очень странным допустим в том месте находится мышиная нора которую кот ежедневно раскапывает чтобы поиграть с мышью а затем закапывает. Но как тогда мышь может там жить, если вход и выход постоянно закрыты и служат лишь для издевательства над ее жалкой тушкой? Когда она успевает есть и тем более делать какие-либо запасы? Да и кислород. Как он вообще туда поступает все 24 часа? В общем, иногда на досуге я над этим размышлял и даже хотел наказать кота за подобное надругательство над братом меньшим и освободить от земли вход в Мышкин дом, но работа не ждет, а дел в деревне меньше никогда не становится. Так и наблюдал я за этим какое-то время, пока не случился весьма необычный случай. Утром 1 сентября бабу Зимну везли в больницу с острой сердечной недостаточностью, а вечером того же дня Дверь в ее домик уже открывал некий неприятный молодой человек, оказавшийся ее племянником. Он сообщил, что баба Зина скоропостижно скончалась от обширного инфаркта и вынес на помойку два больших мешка с ее вещами. А также эта сволочь выгнала жалобно орущего кота. Я хотел взять кота к себе, но... Он очень быстро убежал в неизвестном направлении. А еще через два часа, ближе к полуночи, Мохнатый вернулся вместе с Бабой Зиной, жутко напугав племянника, который был застан за поеданием банок с грибами и помидорами. Он тут же был выпровожен из дома свою старую хибару, но суть совсем не в этом. После всего мы с котом помогли Бабе Зине принести вещи обратно и навести в квартире порядок. Бабушка рассказала, что ее действительно уже отвезли в морг, но там... Сердце вновь заработало и она очнулась. Она обнаружила рядом кота и, судя по его присутствию, она поняла, что дома творится неладное, раз животное здесь. И буквально сбежала из больницы, при этом дико ошарашив всех врачей. Ни о каком оформлении выписки естественной речи быть не могло. Всю ночь и утро следующего дня я провел вместе со старушкой. Уходя из дома... Заметил привычное зрелище. Кот нес неподвижную мышь в ямку. Вот в тот момент, мне стало жалко грызуна. Решив, наконец, покончить его мучение, я направился к коту, который уже закапывал вход наполовину. Прогнав наглую морду, которая смотрела на меня таким взглядом, будто я совершил дичайшее богохульство. Но меня это совсем не остановило, ведь... Это всего лишь животное, не так ли? Я начал раскапывать, но меня ждал лишь еле теплый труп мышонка в сырой яме. Решив, что котяра наконец задушил мышь, я хотел уйти, но что-то не складывалось. А вот следующая мысль была подобна пуле, перемешав мой мозг в коктейль ужаса и осознания. Все наконец-то встало на свои места. Кошачий бряд. Мышь. Баба Лина. И что самое главное, но почти забытое. Автокатастрофа. Все встало на свои места, все. Ведь именно он, этот котяра. Он был первым живым существом, которое я увидел. Когда два года назад меня сбил грузовик.